Здравствуйте, на связи Дмитрий Черкасов. И за последнюю неделю, после того, как я выложил эту страничку в интернет, меня буквально забросали письмами. Мол, а покажи, а докажи. Потому что якобы сказки рассказывают каждый раз а мы хотим видеть все своими глазами. В общем, решил специально для вас записать это видео, дабы не было больше лишних вопросов. Смотрите внимательно и до конца. Я покажу не только свои результаты заработка на биткоине за последние месяцы, но и то, сколько я зарабатываю буквально за один день в режиме реального времени. Итак, давайте зайдем в мой криптовалютный кошелек. И вот мы видим мой текущий баланс. Всего 4 валюты. Чуть больше 2 биткоинов на сумму 23 тысячи долларов. Эфир на сумму 7,5 и фиатные деньги, то есть доллары рубли в сумме где-то 10 тысяч долларов. И в целом все это равняется, как видите, 41,5 тысячи долларов. При этом за последние три с лишним месяца мой общий заработок составил свыше 54 тысяч долларов. Просто часть денег я уже вывел себе на Яндекс кошелек и затем на банковский счет. Чуть позже я покажу свои выводы. А вот последние транзакции. Чтобы у вас не было подозрений, мол, это все подделано и нарисовано, во-первых, давайте обновим мою страницу. А во-вторых, обратите внимание на адрес сайта. Вот я его выделяю, вот сертификат безопасности. То есть, сами видите, что все честно. В общем, зачем я все вам это показываю? Дело в том, что есть один очень классный и простой способ, который я использую. Способ совершенно не боится конкуренции, и я хочу вам о нем рассказать. Он реально столько элементарен, вы даже себе не представляете. Не важно вообще, знаете ли вы, что такое биткоин или нет, есть ли у вас опыт работы в интернете и так далее. Все, что вам нужно – это один раз по моей инструкции настроить рабочий процесс и уже буквально через день, через два, ну максимум через неделю вас просто начнут закидывать переводами в биткоинах на сотни долларов ежедневно. Чтобы вы понимали, как это выглядит, давайте перейдем в историю транзакций. И вы сами все увидите своими глазами. Вот они переводы. Взгляните, как много. То, что выделено серым, это отправленные, а то, что зеленым, полученные. Зеленых, как видите, в разы больше. Это все перевод с текущей недели с понедельника. Можем подгрузить более старые транзакции с прошлой недели. Переводы поступают на мой биткоин-кошелек, созданный в системе. Обратите внимание на суммы переводов. Для тех, кто в теме, как у биткоина курс, можете заметить, что есть отдельные переводы как на сотни долларов, так и на несколько тысяч за раз, хотя последний гораздо меньше. Еще иногда получаю другую криптовалюту, эфир, но редко. В основном именно биткоин. Каждый день выходит в среднем от 3 до 6 переводов. Чтобы их получить необычно достаточно 4-5 часов, после чего я могу идти отдыхать. Вот последние две входящие транзакции. Их можем при желании проверить на официальном сайте блокчейна в реестре данных. Опять-таки, чтобы ни у кого не было вопросов, откуда ноги растут. Еще можем посмотреть мою историю выводов средств. Периодически, когда курс биткоина подрастает, я стараюсь выгодно выводить средства на Яндекс.Кошелек. Так, у меня там сразу привязана карточка, а потом она банковский счет. Причем за раз уже довольно крупные суммы, как видите сами, по 30, 40, 50 тысяч. Много вводил в декабре. Тогда у биткоина был очень высокий курс, почти под 19 тысяч долларов за штуку. Но последний вывод был 12 ноября прошлого года. Кажется, это было всего через два или три дня после того, как я начал практиковать этот метод. Это просто на голове отчасти стоял. Сейчас же я воспринимаю его к само собой разумеющееся. Хотя, если честно, до сих пор трудно поверить, что еще в октябре я о биткоине слыхал только краем уха и работал по найму. Все произошло так быстро. Пожалуй, быстрее был бы только мой первый секс. Так что, если удалось мне, то поверьте, удастся и вам. Давайте сделаем последнюю вещь. Как я обещал в начале, покажу вам наглядно, сколько я в среднем получаю переводов и на какую сумму за один рабочий день. Зафиксируем время. Сегодня у нас пятница, 16 февраля, на часах начала 11 Сейчас я на время прерву запись, чтобы начать работу. А после вернусь и подведем итоги. Продолжайте смотреть и никуда не уходите. Ну что ж, еще раз вас приветствую. На связи все также же Дмитрий Черкасов. И я готов показать свои результаты. Посмотрим на время. Сейчас... У нас почти половина четвертого. Это значит, что я отработал порядка с пяти небольшим часов. И мне в принципе достаточно. Хотя как отработал, это громко сказано. Просто сидел и дожидался транзакций. В общем, смотрим. Я уже зашел в историю переводов. Давайте обновим страницу. Так, всего я получил сегодня 4 перевода. Откроем калькулятор и все суммируем. Всего получилось 0,57 биткоина. умножен на текущий курс 9873 и получаем практически 570 долларов. Ну, такой классический рабочий результат. Бывает меньше, бывает больше. В среднем получается обычно до 700 долларов за день. Последний платеж сегодня поступил где-то без 10,3 еще решил вести немного денег в рублях на Яндекс кошелек, чтобы показать, как это просто. Давайте посмотрим. Вот Яндекс. Перевод пришел практически моментально. Причем сумма 40 тысяч разбилась на 4 перевода из-за разовых лимитов. Опять-таки можем вновить страницу. Здесь также, как видите, есть и другие переводы. Более ранние платежи и переводы, вот вывод на банковский счет, ну и на балансе всего более 140 тысяч рублей. В общем, свои результаты, думаю, я в полной мере вам продемонстрировал. Повторюсь, способ очень простой, не требует никаких вложений, конкуренции не боится. Суть заработка в обработке входящих и исходящих транзакций получения за это комиссионного вознаграждения. Настраивается все буквально за день. При желании можно уже сегодня-завтра получить первый доход. Данный способ, я уверен, будет жить еще долго, поэтому можно не просто заработать очень много, а навсегда закрыть финансовый вопрос. Скажу так. Если бы мне повезло наткнуться на него хотя бы на полгодика раньше, то с учетом роста курса биткоина я, наверное, поднял бы уже полмиллиона долларов, не меньше. Я готов рассказать вам все в деталях, поэтому, потому что мне все выгодно, чтобы вы зарабатывали. Сейчас мы готовим свой онлайн-сервис по автоматизации процессов обработки платежей, и мне нужны успешные зарабатывающие пользователи. Поэтому не упускайте такой возможности, читайте подробнее информацию на этой странице, если будут вопросы, присылайте мне их на почту. Я постараюсь помочь. Желаю удачи!